Ладно, так, микрофон не найти. Ладно, да, нажимай. Прямо сейчас нажимать? Да. Прямо, прямо, прямо сейчас? Да нажимай. Пип. Здравствуйте. Это шоу Яйна. И, и мы нашли какое-то секретное место, какой-то замок. Вокруг него стоит куча машин. И он, кажется, даже такой древний, средневековый, если бы не вот эта лягушка. У меня еще в кадре? Да, еще в кадре. Хорошо. А, ну так вот. Мы пробрались через ворота через задние ворота. И решили снимать сначала. И мы хотим осмотреть все вокруг. Пойдемте с нами. Итак, мы направляемся. Это рядом Видите, у нее очень хорошие ласты. А если с другой стороны посмотреть, то у нее очень плохой рот. Ну такой, ну так, ну так, не так, ужасный так, ну ну, так, и красный. Вот вкусно. Вот она и петит. А ещё у нее нет зрачков. Здесь вот эти пеньки, пеньки, пеньки. И пенёк, гриб. И сочёлк. Что здесь можно найти? Что здесь можно найти? Здесь можно найти красивую здесь сетку. Смотрите, какой тут виноград. Был. Он есть, просто его нельзя есть. Он ушел, на потому что уже. Да, Идем почти. Лестница. О, О огонек. Где огонек? Это бонек. У меня в другие Ух ты, красивый вид. Ладно. ладно, Слезай. Так. Слезай. Вот, вот, вот. Это какая-то стрелковая валерия. Здесь гриф. Эй, куда ты из меня? Сюда. О, я нашла виноградную лозу. Наверное, уже вино там сбродило. О! Клево! Холодное! А Так... Вина, куда имя отнимаешь? Ну, сейчас одну штучку. Не, я ну, как, вино? Холодно. Ну, вкусно, мне нравится. Ряд ли вкусно? О! Смотрите, снег! Ини. У меня руки замерзли. Средневековая крепость. Да, разрушенная. О. Ален, отрепенит крюпфи. Не вовремя ты этого не сказала. Так, байк. И старый байк. Клевый. Застрявший. Да, вот а вы посмотрите направо. Красивый вид. Да. Справа, справа, справа. Справа. Справа, просто... право. А, ага. Вот давайте. Пойдемте туда. Мои руки замерзли уже. Тут гигантская капуста. Гигантская капуста. Смотри, пожалуйста, мне виноградинку. У меня жук не шверится. От холода. Ладно? А, ладно. О, сердечко. На, потом покажу как-нибудь. Это туалет. Да. Очень интересно. Какой-то странный дверь. Может быть это, может это путь в дарнию? Мы с вами вышли в обрыв. Очень красивое место. Но, покажи лучше глязать, чем лестницу. И что так прекрасно! Пусть влезет эта сетка. Да, другом берегу. Ты пойдёшь к речке? Одна пошлите. А, Лёна, может, ты будешь снимать? Ладно, я. Ты боишься по лестнице спуститься? Нет, я пока. Руки не них Хорошо, хорошо. Давай, давай. У меня тут перчатки есть, ну такие какие-то полуперчатки. Так, вот так, эти ступеньки очень крутые, так что я немного побаиваюсь. Я О, они скользкие. Конечно, Аккуратно, я тебя не поймаю. Но если упаду я, то ты тоже упадешь. О, у меня есть идея. У -у -у -у -у -у -у -у. Так намного быстрее. О, сними снег. Какой снег? Этот снег? Да. Чего вы снимаете? Снег как снег? Красивый. Это кубинское. О, петарды были. Были. Так, э, э, надо их убрать. Они не примерзли. А, нет, это не примерзло. Да, ладно, потом а мы к ним что берем. Так, значит. Мы идем по сельской местности. Да. Я шагаю по дорожке. А куда не знаю сам? Тарампором, парам попом Да. Куда-то вдаль, куда туда. И придем мы скоро к речке. А точнее уже пришли. Такая трава красиво бегала. Не в рифму. Что? А, не в рифму. А -а -а -а. а -а -а -а. Тарамбарамбавим. Во обрыв. Крутой обрыв. А -а -а. И речка. Ага, -а -а, клево. А мне кажется, что это либо маленький островок, на котором кто то сидит, либо это лодка. Это лодка, на которой левачит человек. Я не про эту лодку, соседнюю. Там какой-то непонятный кусочек, а не ней кто-то сидит черненький. Это бревно. Это бревно, да, а похоже на лодку. А в ней сидит скелет. Клево. Да, очень клево. Бревно, на котором сидит скелет. Красиво. красиво. О, потерянно. Мы в нем были в прошлом году. А вот это наш замок. Не помню. Угу. А вот там церковка. Так, это теория. Это замок. А вот церковь. А там еще какие-то замешки. Да, вообще очень, очень красиво. И очень холодно. Да. Ладно, давай прощаться. Ладно, с вами был Шоу Юрина. Пока!